Приветствую всех из Финляндии! Сегодня я расскажу о преимуществах для того, чтобы делать технологический зазор между полом и гипсокартоном от полутора до двух сантиметров. Какие я знаю преимущества? Первое из которых является, это если вам понадобится класть кафель в этой комнате, где не требуется гидроизоляция соответственно, то у вас будет просто немножко больше шансов. Вы будете меньше пачкать стену, это во-первых, потому что немножко проще будет к стене подходить, она не в самом низу начинается. И второй момент, если вы будете выравнивать, выдавливать раствор из-под кафеля, то он будет выходить не между стенкой и кафелем, поднимаясь наверх, который нужно будет убирать, не запачкав сильно стену, а будет просто уходить раствор именно в зазор. Это первое преимущество. Второе преимущество это при монтаже ламината или паркета. Когда вы кладете, вы спокойно можете сделать уже не тот зазор большой от стены, который требует производитель, а сделать всего лишь буквально там 5-7 миллиметров от стены, чтобы вам просто его смонтировать удобно было, и не более того. Но какое преимущество в этом способе есть, ну то есть для паркета? Паркет получает все свои технологические зазоры на расширение и так далее, но при монтаже плинтусов, во-первых, заказчик получает более широкий спектр по плинтусам, он может выбрать узкие плинтуса, а может выбирать широкие. Для монтажника, кто монтирует, если будет плинтус, который э, фиксируется на клипсы, то клипсу вы всегда спокойно поставите на паркет. Если же делать большой зазор, то зачастую получается клипса проваливается вниз. Ее нужно там уже на глазок, там ложиться, посмотреть, как ее зафиксировать. То с этим способом вы получаете гарантированно клипсу ставите на паркетную доску. И третье преимущество, самое последнее, но самое важное, это... Поймите, этот способ вообще ничего не стоит. Ни для кого. Ни заказчику не нужно платить за материал больше или за работу. И монтажнику гипсокартона тоже это ничего не стоит. Так как гипсокартон все равно нужно приподнимать в любом случае, то в этом случае вы просто приподнимаете его слегка повыше. Все, все выигрывают, никто ничего не проигрывает. На этом я закончу данное видео. Пожелаю всем удачи и до новых встреч.